Что дальше русские писали украинские паблики, восторженные украинские каналы, СМИ, блогеры, когда произошел этот чудовищный взрыв на Крымском мосту? Все писали. Что дальше? Вот что дальше. ударили здесь, ударили здесь. Вот Шевченко. Вот что дальше. Вы хотите узнать, что еще дальше? Вот даже я не хочу, чтобы вы узнали, что еще дальше. Вы знаете, все эти месяцы столько было споров вот в этих пресловутых московских гостиных, и с моими друзьями, и с коллегами, и вообще уже прекрасно знаете, что вся страна об этом говорила. Где они? Те самые удары по политической инфраструктуре, те самые удары по центрам принятия решений. Где они, эти красные линии? Слушайте, на самом деле, верховный главнокомандующий, начальник Путин Владимир Владимирович, он же несколько раз это объяснял. Он говорил, что я точно называть не буду, но я уже не помню дословно, но в этом смысле. Что точно называть не буду, но они там прекрасно знают, что является красной линией. Можно же было, наверное, догадаться, что красной линией является Крымский мост. И что дальше будет ну, еще пострашнее. Вот послушайте вот эту вот фразу, короткую фразу, из того, что после ударов по той самой критической инфраструктуре говорил Путин. Вот эту фразу послушайте. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности Воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Я работаю. Так или иначе, в этой обойме. Что значит в этой обойме? Я работала на государственном телевидении, я работала в кремлевском пуле. Потом я уже очень много лет, как вы знаете, возглавляю государственные СМИ. И, ну, в общем, так или иначе, со своих 20 лет я работаю где-то рядом или около Кремля, как принято говорить. И вот все эти 20 лишним лет, то есть всю мою сознательную жизнь, всегда происходит одно и то же. Все обсуждают, ну что же, ну как, ну почему, ну почему он не принимает это решение, почему он не делает вот так, вот почему, почему, почему. Потом происходит то, что должно происходить, и то, что должно произойти, и всем становится ясно, вот почему, оказывается, вот почему. Потому что есть много старых русских пословиц, объясняющих наш менталитет. Русский долго запрягает, но быстро едет, семь раз отмерь, один отрежь и так далее. И в результате получается то, что получается. Я не радуюсь этому. Не радуюсь. И вообще не радуюсь войне как таковой. Мне кажется, нормальный человек не может радоваться войне. Нормальный человек не может быть рад, потому что гибнут люди. Неизбежно гибнут люди. Причем мы наносим эти действительно сокрушительные для украинской экономики, для функционирования этого государства, удары, но мы все-таки очень стараемся не наносить их бессмысленно по живым людям, по местам скопления живых людей, в отличие от Украины, которая занимается ровно этим. Вы же видели, наверное, многие видели это видео. Давайте сейчас покажем для тех, кто не видел, где один из диверсантов, местный житель, рассказывает, как он поставлял ВСУ информацию именно о том, где скапливаются люди, где они вышли за водой, где они пришли за гуманитарной помощью, чтобы ударили именно туда, не для разрушения инфраструктуры, не для того, чтобы лишить возможности врага вести военные действия, как это делаем мы. А нет, просто отомстить, просто поубивать, просто запугать, просто поживодерствовать. Вот оно это видео. Меня зовут Сергей, фамилия моя Федоренко. Я сам родом с Новоакохолки и всю жизнь прожил здесь, в Новоакохолке. Был администратором Viber Group. Позже на меня уже, как на администратора, вышел представитель СБУ. Армия нужна помощь, нам нужно, чтобы вы рассказали, помогли нам определять координаты тех или иных событий, запросы о том, чтобы показать координаты, где находится больница в городе. Дамба нашей во время военной операции интересуется скоплением гражданского населения, мирных людей. Ну и другое видео, совершенно чудовищное, которое... На этой неделе было опубликовано, украинцами, собственно говоря, было опубликовано, сейчас Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, из Купенска это видео. Я приняла трудное для себя решение его показывать а, во всех СМИ, к которым я имею отношение, потому что, конечно, по этическим соображениям мы стараемся страшные кадры как минимум заблёривать, а лучше вообще не показывать, просто рассказывать о произошедшем. Но это надо видеть, это надо видеть для понимания, почему мы там. И почему мы делаем то, что мы делаем? Просто посмотрите еще раз. Да. Значит, вот те удары по критической инфраструктуре, которые произошли на Украине, это не возмездие. Мне не нравится, когда сейчас говорят, что это возмездие. Возмездие – это что такое? Это месть. Это не месть. Это работа по лишению этих тварей бросающих вот так вот тела мирных жителей, коллаборантов, как они называют, провинившихся только в том, что они русские, бросающих их ворвы, как в самых страшных кадрах хроники Великой Отечественной войны, чтобы эти твари потеряли возможность это делать. Не мы это начали. Эти твари это делали 8 лет. Еще раз, видимо, об этом надо напомнить, 8 лет все это началось, когда они начали бомбить собственное на тот момент население самолетов, собственных детей на детском пляже, самолетов. Вот тогда это началось. И мы сейчас делаем только одно, никакое невозмездие. Мы делаем так, чтобы с минимально, насколько это возможно, минимальными жертвами лишить их этого, понимаете? лишить их права, возможности, радости и удовольствия вот так измываться над простыми людьми. Если меня смотрит кто-то сейчас на Украине, кто-то из тех, кто причастен к этому, поймите, это чтобы вы больше не могли творить такое. По-другому ваши угашенные наркоманы и их наркодилеры сверху с Запада по-другому не понимают. Ну раз не понимают, нам приходится объяснять доходчивее, ну и нужно будет, придется объяснить еще доходчивее. Я без радости об этом говорю, но придется, и так и будет. В конце 2019 года государственный выставочный зал «Ковчег», основанный в 1988 году, вошел в объединение выставочные залы Москвы и стал именоваться галереей «Парк». Сегодня галерея выстраивает последовательное взаимодействие с районным сообществом. Реализует выставочные проекты, связанные с локальной историей и наследием Тимирязевского района и выступает инициатором различных коллабораций. В рамках обновленной программы организует выставки, дискуссии, семинары, лекции, кинопоказы, встречи, обсуждения и экскурсии. Выставочная, публичная и образовательная деятельность галереи формируется вокруг трех долгосрочных проектов. Генеалогия сообществ. Тимирязевский дрейф. Школа коллабораций. Галерея работает каждый день с 11 утра и до 8 вечера, кроме понедельника. Адрес улицы Немчинова, дом 12. Из хорошего. Назначили командовать всей объединенной группировкой, всей нашей специальной военной операцией генерала Суровикина. Я не знаю лично генерала Суровикина, но я ни от кого не слышал о нем ни одного плохого слова и слышал очень много хорошего. Я вам скажу, что армия, те люди, с которыми я общаюсь, это люди с мест. Это не люди, которые сидят в Москве в больших кабинетах, а люди с мест. Они все лето просили генерала Суровикина. И вот генерала Суровикина получили в качестве командующего. Дай бог, дай бог, что теперь пойдет по-другому. Точно так же люди с лета, с весны говорят о снабжении. Убрали генерала Булгакова, о чем тоже говорили с лета, с весны его убрали. Генерал Булгаков отвечал за снабжение российской армии, не поверите, с 97 -го года. С 97 -го года. Я в 99-м была в Чечне, мне было 19 лет, э, в штабе северной группировки войск. И мы чистили зубы компотом из сухофруктов, потому что компот из сухофруктов был, а воды не было. Жили в землянках, потому что кунгов не просто не хватало, их там... Ну, я помню, его один на весь штаб, я не знаю, может быть, где-то был еще второй, я его не видела. Хорошо, хоть были лопаты, которые можно было рыть эти землянки. И уже тогда генерал Булгаков командовал снабжением всей нашей армии. Он, собственно, с этого и начал свою карьеру. Он в молодости заведовал продовольственным складом, и потом вот всем этим он заведовал. И мне, конечно, как и всем другим хочется знать, это он причина того, что весной... Мы закупали, газелями возили на фронт коптеры, тепловизоры, а теперь мы закупаем и газелями возим на фронт, например, носки, теплые вещи. Вот сейчас подменяли многие главы регионов, заявили, что они отменяют новогодние праздники, все эти деньги отправят в армию на снабжение армии. Минобороны отозвалось, что этого делать не нужно, что денег доста достаточно. Хорошо, что они это сказали, потому что денег же действительно достаточно. Мы же видим эти опубликованные бюджеты. Ну и как тут не спросить, если денег достаточно, а где броники? Ну, все деньги на них есть, броники где? Ну мы же не слепые, мы видим, как отправляются мобилизованные, с чем, как э, их снабжают и прочее. Я не хочу опять-таки в подробности вдаваться, но просто прекратите это, ну, прекратите это, пожалуйста. Нужно уже наладить. Восьмой месяц идет спецоперация, восьмой месяц. С первого дня все должно было быть налажено. Ну хорошо, сразу не получается, ну месяц-два, ну, восьмой месяц. Нельзя так. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Полярная звезда» расположен на северо-востоке Москвы. Главной точкой притяжения является 25-метровый плавательный бассейн на 5 дорожек. Здесь применяется уникальная система очистки озоном. Вода проходит через мощные фильтры. Весь процесс очистки воды полностью компьютеризирован. В бассейне проходят оздоровительные и учебно-тренировочные занятия по плаванию и занятия акваэробикой. Бассейн принимает соревнования по плаванию среди жителей округа, спартакиады для старшего поколения, детские соревнования. Здесь же ведется прием нормативных требований комплекса ГТО. Комплекс оснащен оборудованием для маломобильных граждан. В комплексе также есть спортивный зал, где занимаются группы общефизической подготовки, секции айкидо и настольного тенниса. Адрес полярной звезды – проезд Шакальского, дом 45, корпус 3. Часы работы с 7 до 23 часов. О справедливости. Вот смотрите. Мобилизуют людей, отслуживших. В основном. По крайней мере, так должно быть. Отслуживших. То есть... Тех, кто ну, отдал свой мужской долг родине, как положено. Да? Тех, кто откосил, тех, кто воспользовался вот этой бизнес-лавочкой военкоматов, пришел, денежку заплатил, откосил свое время. Тех не берут. Ну и как логика-то в этом есть, они даже не злужили, автомат в руках не держали, не берут. но получается, проскочили дважды, долг не отдали и отдавать не собираются. И... Это абсолютно несправедливо. Я думаю об этом все больше и больше, чаще и чаще. И все думаю, а как же, как же уравновесить эту ситуацию? Как же придать этой ситуации справедливости? И вот что мне пришло в голову. Я считаю, что люди, которые были мобилизованы, то есть люди, которые участвуют в специальной военной операции, недобровольно, ведь те, кто участвовал не до этого, это были контрактники и добровольцы. Люди, которые выбрали себе этот путь. Я горжусь такими людьми. Я восхищаюсь ими. У меня работает много-много, несколько сотен человек уже у нас побывало на фронте. Наших военкоров, операторов, водителей, продюсеров. Только добровольно. Я сама когда-то выбрала этот путь. Я когда-то ездила тоже в эти точки совершенно добровольно. Никто меня не заставлял. Это немножко другое. Люди выбирают отдавать свой долг родине добровольно. Но они тоже должны быть учтены, как отдавший долг. Теперь отправились на фронт люди, у которых была совершенно другая жизнь, и они, ну, наверное, многие из них, я надеюсь, и подавляющее большинство, по крайней мере, из того, что я вижу и слышу и знаю, тоже переживают, тоже испытывают патриотические чувства, понимание того, что Родину все-таки надо защищать, и тем не менее, у них была какая-то своя другая жизнь и другие планы на эту жизнь. А мы живем и получается, что они свой долг Родине таким образом отдают, а мы-то нет. Я предлагаю следующее. Я предлагаю отменить всем этим людям налоги. Просто отменить, чтобы они не платили налоги. Мы будем платить за них. Они отдают свой долг Родине своей жизнью, своей кровью, своим здоровьем, своей нервной системой. Своим временем, своими планами на жизнь, тем, что они не видятся со своими семьями, тем, что они не выстраивают свои карьеры или бизнесы, или все, что они собирались делать, не отдыхают ни на Мальдивах, ни в Анапе, нигде. Они отдают долг Родине. Давайте мы за это заплатим. Мы те, кто остались. Значит, если это вынимает значительные средства из экономики, то людям, которые зарабатывают много, нужно повысить налоги. Мы же это сделали для лечения больных детей. Помните, несколько лет назад, когда людям, которые зарабатывают больше 5 миллионов рублей в год, подняли налоги на 2%, и эти 2% прицельно идут на лечение детей. Значит, давайте людям, зарабатывающим больше определенных сумм, это уже там экономисты, финансисты разберутся, каких именно, мы снова поднимем налоги, и эти суммы уйдут на то, чтобы люди, отдавшие долг родине своей кровью, не платили налоги вообще. Дальше. Кредиты. Что значит отсрочка от кредитов? Ну вы меня извините, а банки, они там, ну, как бы это сказать. О чем думают вообще? Ну хорошо, допустим, невозможно у нас разоряться банки, во что я не верю. Ну допустим, невозможно амнистировать кредиты. Вы можете людям отменить хотя бы проценты? Вы знаете, какие прибыли у банков? Это за счет чего эти прибыли? Вот за счет этих процентов. Теперь какие-то другие ребята за то, чтобы эти банки продолжали существовать, за то, чтобы люди, которые там работают, продолжали зарабатывать хорошие деньги, за то, чтобы бизнес этот процветал, дивиденды платились. Эти люди отдают свою кровь, а мы продолжаем начислять им проценты. Ну это же свинство. Ну это свинство и вопиющая несправедливость. Так не должно быть в обществе. И не нужно мне рассказывать о том, что везде в мире так и нигде в мире не бывает по-другому. Меня вообще не волнует, как там везде в мире и как там нигде в мире. Мы, может быть, зато и воюем, чтобы у нас не было, как везде в мире. Понимаете? Если везде в мире запрещают называть молоко материнское материнским молоком, мы тоже так будем делать, как мама мне в детстве говорила. Если твоя подружка с крыши прыгнет, ты за ней пойдешь. Давайте мы лучше вспомним, как было у нас. А я расскажу, как было у нас. Например, при Петре I не платили налоги дворяне, служилое сословие, они вообще не платили налоги никакие. Вот бедные замученные крестьяне платили по душе эти, по душевую, а дворяне не платили. Почему? Потому что они были обязаны служить в армии на войне с 15 лет, все рядовыми, неважно, чей ты сын, неважно, чей ты племянник, в 15 лет ты шел воевать, защищать свою родину и отдавать долг. И за это ты пользовался привилегией, помимо прочих, не платить налоги. Более того, уклонисты преследовались сильно пожестче, чем сейчас. У них имение отбирали. Просто отбирали менее. если дворянин не шел служить. Более того, если кто-то доносил на такого дворянина, который спрятался где-то у себя там, далеко-далеко в провинции не идет служить, то это имение и все имущество, и вся собственность такого дворянина передавались тому, кто донес. И как-то охоту это отбивало. Не служить и уклоняться. Но Родина ценила это. Ценила. Она считала, что ну, достаточно долго отдать, рискуя своей жизнью. А налоги это же тоже долг Родине. Заплатят те, кто жизнью своей не рискует. То есть мы с вами. Я вот абсолютно всерьез, как бы это может быть не звучало Дико. Все хорошие идеи сначала кажутся дикими, не буду тут хвалить свою идею, но я предлагаю всерьез задуматься государству над этим. Справедливости не хватает нам всем. Очень не хватает справедливости. В Войковском районе Северного административного округа находится флагманский центр госуслуг «Мои документы». Он расположен в торговом центре «Метрополис» по адресу Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 8. Здесь есть комфортные зоны, мягкие уютные диваны с розетками для зарядки телефона и портативными лампами, где, например, можно заполнить заявление. На входе в офис жители могут ознакомиться с самыми знаковыми событиями в истории развития центров госуслуг, а также узнать, какие дополнительные сервисы доступны во флагмане. На сегодняшний день мои документы предоставляют более 280 услуг. Флагман САО стал шестым офисом, где жители могут получить расширенный перечень услуг и воспользоваться дополнительными сервисами. Рядом находятся станции метро «Войковская» и станция МЦК «Балтийская». Флагманский офис САО открыт для заявителей с 10 до 22 часов без перерывов и выходных.